Привет всем, с вами снова я Алена, и сегодня со мной опять в очередной раз уже снимает видео Вика, а, кто смотрел, мы уже снимали с ней видео пикник на траве, потому что нам было нечего снять, а, а сегодня мы с Викой снимаем смысл челлендж, а, так как нас попросили его снять. В этой коробочке у нас лежат 12 продуктов. Uh -huh. <смешные> uh -huh. Uh -huh. На этой стороне сладкие, на этой стороне не сладкие. Короче, mm. кто будет первым? Давай камень, ножницы, бумага или очки, брики. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ты первая. Чарли, Чарли. Купаться. Добавляй всю. Да, черт. Да, черт. Да, черт. Да, черт. Да, черт. Да, черт. Да, Бля, блин. Все, все. Не убираю, убираю. Это последний. Это последний. Так, дальше я дам. Ладно, давай. Я дальше. Лука уже самое главное нет. Мед. Я попался делать. Я сразу беру? Ты себе Я не не не подожди, я сначала не кладу. Я взяла такую детскую, она, она очень хорошо а с мёдом справляется А потом это все в мире. Давайте дальше. я. У нас остались еще яблоки. Коветки. Большинешние, господи. Конфетки тут, короче. Сметана. Сметана, да. Кукурузные хлопья. И кетчуп. кетчуп. Так, зачем? не замечаем. Коветки, кетчуп. Кетчуп, Конфеты, есть. И посыпка. Смотрите, тут вот такие вот конфетки, а, они кислинки, и кондитерская посыпка, посыпка. Да. все добавляй. Такая смесь получается. А у меня вот такая. Удачи тебе, да. Кетчуп! Ложку кетчупа. Чуть-чуть, да, а то может можно добавить. Все. Все. Колбаса, кетчуп, какао. Все, все, все, все, все, все, все, все, Mm-hmm. Мы бы в морозилку, потому что она могла растать. О, лежит. Ага. Хм. На, все добавляешь. Вс? Да, все. Вот черешня, как здесь. Мы как бы коточки уже вытащили, все, отсортировали. Там 7 штучек. Вик, да, все добавляет. 8. Потом я это не, не слышу. Я не. А, итак, у нас мы еще хотим сачки. Как бы, чтобы не получилось сильно густо, то вот, каждому сачку она делалось. Все будет классно. Да, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Давай я буду Я разрежу упаковку. Да. Точно. Давай. Давай, давай. Так, все, Викарь, отходи, сейчас я буду О, Какая красота, как красиво, вы полюбуйтесь только на это. Красиво прям. Да? То есть, как бы получилось то, что, все, вот так, получилось то, что у нее четыре невкусных продукта и два вкусных, да? кетчуп да давай. ну что, начинаем? давай О, мне уже не нравится О, это жесть Очень... Вот мой коктейль Наверное, фигня вот мой коктейль с сметанкой вверху Блин, мне бы такая Лена, давай Вкусный? Давай, выливай У меня там два невкусных продукта, и все четыре вкусные. У меня там невкусные в хлопья, они не очень перемешаются. И сметана. думаю, всю халяву испортила. Давай, давай. Фу, даже смотреть не могу. Шоколадка посыпочка, конфетки одним словом фу. Так, ну что, мы свое будем посыпать, начинаем. Я ну лучше. лучше, давай. У, У меня там. Да. Порошку поймут. Да. Так. Ничего. Я, наверное, гадость на будет. Ага. Я смотрю на мир голубыми глазами, через очки, и мне фиолетово. Давай. Давай! Не хочу больше пить. Чем ну я тоже как-то... Я очень... Больше пить. Ты должна выпить еще чуть-чуть. Я тебе типа, мальчичку, да, я тебя понимаю. На вот этим вот заедай. Вика, ты должна чуть-чуть выпить. я тоже должна. Конечно, у меня не такая радость, какой Вики. Дорфь не добавляй. Дорфь не Вика чуть-чуть выпила. Своей бурдой хлеба своего. Вы посмотрите, что это. У тебя немножко вкуснее. Ну да. Я как раз таки моя допьешь. И отащу мороженое. Будем пить. Иди двигайся сюда, okay. но мы взяли три морожки, одну сюда, ко мне добавили, воду. и еще две взяли, чтобы задеть нашу бабочку. Mm -hmm. Я так хотела, чтобы тебе лук вот попался, mm -hmm. а? mm -hmm. Я лезу. Ты mm -hmm. будешь пить на могу. Я думала, он не получится нормально. <смех> Ладно, всем пока. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Не забывайте ставить, ставить лайки, подписываться на мой канал. Также переходите по ссылке в описании в мои группы в Одноклассниках или ВКонтакте. Там вы можете написать мне, про что снять видео. Потому что это Это мне ВКонтакте или в на Одноклассниках написали, точно не помню. И не помню кто, но я хочу сказать то, что это точно писали. Несколько раз просили. Больше никогда не просите это снять. Можно. Второй раз не надо. Ага. Ну ладно. Всем пока. С вами была Алена. Она снимала это видео Вика. Да. Всем пока. Ставьте пальчики вверх. До новых встреч. Ага. Пока.